Делаешь сметанный занят. Возьмешь голубой, возьмешь коричневый, получается близкий к этому цвет, да? Но поскольку закат, то и розовый. Тоже. Избавишься от белого, вот этим цветом, распределительно выстреховок все. Да, полностью полностью. Вот этим цветиком, распределительно, приковательно, Избавишься. Количество краски должно быть такое, чтобы когда ты мастикином захочешь удавить, было бы что удавить, чтобы даже немножечко излишек появлялся на краях. Даже мало вещества, не хватает. Нужно еще вещества, чтобы было что удавить. Берем голубой, берем розовый и немного вторичный. Темной, теневую, темной столы положим первой. Теневую, темную. То есть там есть освещенные места, но мы начнем с того, что уложим теневые места сначала. То есть как бы цветом ее тени. Угу. Вот так удавливая вещество, не нашпотлевывая, не нашпатлевывая, а удавливая, создашь некую теневую среду, на которую придет освещенный освещенный мотив вот этот, вот этот, еще без белого. Просто освещенный накид. Мастихин умеет это делать рублено что скорее очень идет. Правда, скала по характеру своя, своему рублиная. А уже потом на это с большим количеством желтого и белого начнут приходить не гаснуть. Согласна? Итак, начинаешь ты темную. Старайся минимально достаточное количество использовать для таких случаев. Несколько смедрее. Есть там такая вот мощная снеглость, да? Вот такая можно. рубленность. Некая вот такая рубленность. Ладно? Вот такая. Вот такая, смотри. То есть такой хулиганистый подход. Заодно вот эту темноту тоже наберешь. Кроме дерева. Прежде чем появится дерево, здесь появится синька, которую мы в кистью Перехуим. Итак, рубленый Это такой более хулиганистый рубленый характер папи. Mm -hmm. Сначала красноту, mm -hmm. о, чтобы появился красноту, не разбил, а вот такую смуглую красноту. <свес> То есть свет, тень, да? Вот, <свес> вот сейчас приходит свет. Часть идут по этой траектории, часть идут по этой. То есть базальтовое отложение. И их плоскости э, на, нарубленные, наломанные. То есть часть из них вот так идет, часть идет, угу. оттеняя светлые полосочки. Угу. Да, да, да, уже можно. Свет любит э, вещество краски, теневые наоборот не любят. Поэтому мы в тени. А -а -а побаивались, угу. а на свет с веществом и уже сверху на эту придет белость, желтоватая белость снега, хорошо? Угу. Поняла, угу. Снег в тени. Синик. И ты видишь, достаточно лежит островочками. Можно преувеличить его синьку. Там он грязноватая тема. Можно преувеличить синичку его. Хорошо. Несимпатичные звуки. Mm -hmm. Там вниз уходит в в том числе и разберенную, а не в зелень. Красность скал буквально отчеркивает. То есть это, это освещенный скал буквально отчеркивает одно от другого. Причем тональность этой красности стала практически однородной. Так, краснота. Смотри, у меня сейчас сформировалась очень понятная разница между светом и теми. Сейчас я ее еще немножко усилю, но она уже сформировалась. Очень четкая разница между светом и тенью. Сначала должна быть она, эта разница. появилась эта разница, внятно. Ну, разница, да. Я просто, видимо, не понимаю, какие дальше шаги, поэтому я что-то там начинаю делать. Красивые делаю лоскуты, не червяки. У тебя были червяки здесь. Я делаю красивые лоскуты снега в тени тебя они были слишком пластичные. Смотри, какие, какая это порванная ткань. Согласна? Да, я не понимаю, как ты это сделать. Ты делала их полосами вот такими. Угу. Ну как я делала, я понимаю. Ну, как вы делаете, а я, я делаю не понимаю. Рванную ткань. А как? Вы не сильно его прикладываете Вы да что вы такое делаете? И у меня угу. характер полос другой. Да они были слишком пластичные. Они не были на архитектуре рубленного, рубленной скалы. Понимаешь? У меня они на, на рубленном этот снег. Сползающий ледник. Рубленный характер. То есть тоже все еще освещенные проявления. И тоже рубленые. И вот теперь можно подсовывать снег с его белизной и желтотой. Ладно? Ну да, только что не делать? Под, сблизи, Нет, соблюдать вот эту тональную разницу. Очень выразительную, обязательно. То есть тонально свет, тонально тень. Дополнять тоже в плане рубленности. Ладно? Вот это пятно донабрать, а сюда синьку выдавишь. Ультрамаринчик? Да. Сюда ультрамаринчик. И этот ультрамаринчик пойдет наверх. Пойдет наверх в тень, в эти, в эти тени. Угу. То есть еще темнее пойдет туда. Вот так. растворится. То есть здесь он потемнее, здесь он по бьет. Хорошо? деревья на вот таких краях выстраивается угу. выстраиваются такие зонтики у которых не видно ног. то есть они там есть но они почти не видны И правда, прямо э, сформировался такой уходящий туда, вглубь в этот туман лесок. Хотя а там этого нет, но элемент очень симпатичный. А да. Ну да, масштаб. Нарочито густая краска для того, чтобы очень было заметно, что это заслоняет торт. да? правильно, правильно. Смотри как. И тудыть. И вот она, да? Угу. Теперь многое становится понятно по отношению к тому. Давай, разливай. Да, уже возникает? Да. Смотри. Пытай. богаче, да? Mm -hmm. Там нефти. Я меняю инструментик и лечу. Ну, как-то легко касаетесь, потому что у меня получается гораздо. Ну да, несколько чиркательна. Плашмя и чиркательна. Мало того, посмотри, я всюду выстраиваю ступени. Да? ступени, ступени, ступени то есть вот эти движения Посмотри, какой хороший хребет. хребет. Второй хребет. Ну, по богачеству. Да. Или все? Mm -hmm.